Всем привет! С вами Наноаква. Решил избавиться от катушек эфис в своих креветочниках, ибо их очень много расплодилось, и прикупил хищных улиток хелен. В интернете ходит информация о том, что якобы эти улитки могут нападать и съедать креветок. Надеюсь получится опровернуть или подтвердить этот миф. Но для начала хотела бы о них немного рассказать. Максимальный размер хелен составляет 2 сантиметра, чаще чуть меньше. Характерная особенность у хелен это их удлиненная форма ноги и дыхательная трубка которую моллюск при движении вытягивает вперед. Средняя продолжительность жизни хелен в условиях аквариума составляет 2 года. Хилены не к параметрам воды, я их поместил в каждый из своих аквариумов. В аквариумах с креветками достаточно кислая вода от 6 до 6,5 pH с общей жесткостью около 8 градусов. Не знаю, насколько им будет комфортно в такой воде, так как рекомендованные параметры воды для Хелены немного отличаются. Оптимальными значениями будет общая жесткость от 8 до 15, кислотность от 7 до 8. Температура 23-27 градусов. При понижении температуры ниже 20 градусов улитки не способны размножаться. В качестве грунта лучше использовать фракцию до 2 мм, без острых краев. Это связано с тем, что после кормления хелены имеют привычку частично закапываться в грунт. Острые края грунта могут повредить улиток. Хелены раздельнополые, но отличить самца от самки по внешнему виду не получится. Поэтому если есть желание разводить этих улиток, то содержать придется приличную группу, хотя бы от 6 штук, чтобы увеличить шансы встречи разнополых особей. После того, как пара образовалась, их достаточно легко заметить, так как они держатся близко друг к другу. После спаривания самка откладывает на твердые субстраты и кринки, похожие на прозрачные кубики с желтым шариком внутри. Инкубация занимает от 20 до 30 дней и во многом зависит от температуры воды. После вылупления молодые хелены зарываются в грунт, где и проводят ближайшие полгода, до достижения зрелости. Покажутся они на свет только после того, как подрастут до 3-5 мм. Основной рацион этих ребят другие улитки, которых они всасывают через свой ободок. После того, как хелены съедят всех улиток в аквариуме, их необходимо будет подкармливать белковым кормом, например бантелем или фаршем. Отрицательной чертой хилен в аквариуме с рыбками является то, что они способны съедать икру рыб. Также слышал о том, что хилены могут питаться червями, которые живут в аквариуме. Но подтвердить этот момент мне пока что не удалось, так как после борьбы с планарией нематод в аквариуме не вижу. Ссылка на видео, как я боролся с планарией в верхнем правом углу. В аквариумах с хиленами можно высаживать любые виды аквариумных растений, улитки к ним совершенно безразличны. И теперь перейдем к самому интересному моменту. Едят ли Хелена креветок? После того, как я только закинул улиток в аквариум, их тут же окружили десятки креветок, начав чистить раковину улитки. Никакой агрессии со стороны улитки я не заметил. Напротив, она старалась поскорее скрыться от столь пристального внимания. Да и на самом деле мне достаточно трудно представить улитку, которая охотится на креветок, так как скоростной режим у них явно разный. Но как-то раз я заметил вот такую вот картину. Одна из Хелен поедала креветку Блю Дрима. Я не видел, как это произошло, но все же очень сильно сомневаюсь, что улитка целенаправленно охотилась на креветку, поймала ее и начала есть. Скорее всего, креветка умерла собственной смертью, а улитка начала есть ее уже мертвой. Существует некий риск нападения Хелена на креветку во время линьки, так как креветка в этот момент максимально беззащитная и какое-то время находится в ступоре. Но пока что мне не довелось такого наблюдать. Буду смотреть за развитием событий дальше. И если все же подтвердится факт того, что хелены способны поедать живых креветок, обязательно напишу в комментарии к этому видео. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!